ехал? Давай, что это Есть И шло 5 этих самых машин И шло ваша Так все пошло 9 бензовозов И еще солдаты Солдаты едут 4 машины еще едут Сколько бензовозов? 9 Впереди нас, да должны... уж впереди нас кто заводится. Я сам последний. Что видел еще? Я в пунги ехал. Ты хотел в Украину завоевать, да? Не... Тихо, просто, тихо, просто, тихо, просто, тихо. Что тихо. вам казалось, чего сюда идете? Бензовози даете. <реклама> Бензовози довезте. Заправите ваши панки, <реклама> правильно? А куда-то Тихо.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 Для тех, для Куда? К городской области, к городскому району, к городу Самошник. А мы могли позвонить, сказать, что с тобой все в порядке, что ты воюешь в Украине, убиваешь, убиваешь? Тих, жены, тихой жены. Есть у кого-то позвонить? Я так так понял. Позвони, дурак, патриц. Пишите, давай, мам. <связывая> а, сколько... мама, мама, мама, мама, какой? мама, <связывая> не видно мама, Только мама, мама, все, мама, тихо. мама, ладно.